привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как самому себе убрать боль в спине. Кройте свою поясницу. А теперь не до шуток, теперь будет чуть-чуть больно. Своим большим пальцем обозначьте себе зону, где вам нужно отрабатывать свою поясницу. Это крыло таза, вот здесь вот на линии нарисована, и нижние ребра. Вот в этом промежутке у нас располагается и квадратная мышца поясницы, и выпрямитель спины. Если поглубже подлезть, то что поясничную можно нащупать. Этим же большим пальцем мы нащупываем этот промежуток и стараемся расслабить свою спину. И нащупайте себе вот эту вот зону. Нижние ребра, крыло таза. Тут практически вся ваша поясница будет в доступе. И прям влазите себе туда. Ну, до позвонков еще нужно достать, когда здесь будет острая боль, здесь может быть так напряжено, что здесь не коснуться будет даже кожи. Поэтому мягко вращающими движениями вперед-назад отмассируйте до углубления, до уменьшения болезненности в этом месте и до расслабления мягких тканей. Пройдитесь так по всей длине. В основном обратите внимание на углы, где та соединяется с позвоночником, и где ребра соединяются с позвоночником. Оставайтесь на самой болезненной точке. И делайте опять же неоднозначное движение. То есть надо будет таз прогнуть. И подкрутить. И выпрямляем. Погибаете, И так отрабатываете эту точку до уменьшения болезненности.